На прошедшей неделе в инженерном корпусе 548 школы, расположенной в совхозе имени Ленина, состоялся грандиозный благотворительный спектакль-мюзикл «Король лев», в котором было задействовано около 120 детей. Однако, пока жители совхоза живут своей привычной, счастливой жизнью, противникам территории социального оптимизма спокойно не спится. Они все думают, как навредить народному предприятию. Настоящая хорошо спланированная диверсия произошла ночью с четверга на пятницу. Злоумышленники подожгли систему капельного полива земляники и яблок, расположенную на территории сафозного сада. Обшивка была вся вот из этих, из ДСП, Это арголит. Ну, внутри еще был утеплитель же, будто сгорала. Ну и все вот здесь клапана, все э, пластиковые элементы все перегорели, все э, соединительные муфты. Ну, все пластиковые, все резинки вот с бочек, все крышки повело. Ну, мне кажется, что эта станция под восстановление не подлежит ну хотя инженеры посмотрят пришли это дело сделано было целенаправленно потому что никто здесь по 50 сантиметровому снегу сюда как бы дойти просто так не На станции находится в которые которая разделяет сорт участок и наш капельный сад От а ближайшей дороги прочищены это 400 метров и чтобы пройти 400 метров, просто так гуляющий человек, я думаю, сюда не пойдет. Так и хочется спросить, почему в России не защищают тружеников, возделывающих пашню? Родящую землю стремятся превратить в землю, застроенную человейниками. Доколе это будет продолжаться? Мы уже натерпелись неприятности от разного рода улучшателей нашей с вами жизни, которых никто не звал то ДК захватят с целью вызвать недовольство жителей Грудинина, придумают, что он почту или поликлинику хочет отобрать. Кстати, по разговорам, зарплаты докторов при новом руководстве сократились практически вдвое. Так и хочется сказать тем, кто типа за людей, за совхоз, а главное за достойное будущее. Не надо нам всего этого. Не портите нам прекрасное настоящее. С вами был Дмитрий Мартышенко, ТВ Совхоз. До скорого.